Леон, ты сам виноват, что не можешь прямо все сказать? Или твое чувство, Кольги, просто пустой звук? Э -э -э, ничего подобного. Я предельно серьезен. То есть ты серьезно хочешь с ней встречаться? Разумеется. Ну вот, ты все слышала.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 и обзавелся невообразимой силой. Типа я стал героем, как и мечтал. Но что со мной не так? На душе чего-то кошки скриплась. Ни одна, одна пара гэта тут не, не поможет. А! Не переживай, Мияна. У тебя еще есть время. Не унывай ты так. Нет, я в порядке. Меня больше беспокоит то, что грудь у Шараиши такая большая, что мне жить не хочется. Ми а Мияна! Что же ты так? Пожалуйста, ешь осторожнее. Вот, скажи «а». Сияет. Сияет. Счастливо. Пялится. Вы не против? Ты не подходишь. Прости. подробностей я раскрыть не могу. Вы, как всегда, даже о настолько важно молчите. Хотя, именно это ваша загадочность. Люк! Я... Опа, улыбается. Похоже, ей понравилось. Пример. Иначе, слышь, я бы да, тебя, да, вот тебя вот телала. Не жтя, ты сюда улыбнись? Как бы и Ставила. Да. Ты уже ее персонажа обесцветила. Боже, ну что с ней такое? На кой черт мне об этом фантазировать? Твою мать, неужели это? Все. Не какие то панталоны от а руселя? Настоящие труханы, стринги или что-то в этом роде, господи! А? Эй, же! Массаж груди – это часть нашего кошачьего инстинкта. Подожди, но ты же массажировала животик Чоколы? Правда. Хорошо, что на мне много одежды. Не в этом же дело! Каким образом ты вообще там сидишь? Джиггенаут! Джигген Копья Йорубэ! А, Джиггенаут! Его точно конец! Или же нет? Я весьма тепло одеваюсь. Серьезно? Почти бессмертный персонаж. Не уверен, это позор или унижение. С вами! Прости... А я... Ты тоже что-то завалила? Ага, все. Еще один полный ноль. А еще? Математика 2 балла. <смех> в этом случае не стоит бежать в панике. Куда лучше отвести взгляд, тем самым показав нежелание биться? Это их успокоит. Но ну, а рядом с вами они будут настороже. Так что легче Привай, всего поладить будет его. Вот Так вы мигом подружитесь Я воспользовался моментом и сорвал одну Пришли её обратно, чтобы завоевать внимание Поняла Ми Миномота! Миномота, у тебя не хватает пуговицы О, о и правда Возьми одну из моих Нет, мою. Нет, возьми мои Это, это я буду тем, кто заменит пуговицу Миномота! Провал ты об этом? Вот! Использовать может и не получится. А нести можно без проблем. Неужели босс тоже бой-баба? Ну, разумеется. Она же бывший генерал. Акаме, остаешься за главную. План действий все стараются как могут. Хорошо, основу поняла. Эй, что еще за основу? Да не парься, это значит, что все будет хорошо. Уверена, что именно я должен обладать тобой. Верно. Ты недостоин обладать мной. Потому я покину тебя. Ведь ты дурак, ограниченный, надоедливый, не знающий, когда сдаваться, да из головы у тебя явно непорядок. В общем, никуда ты. Блондинка. Девчонка из ваших, ну, Сайтамовская. А, ты прохось на, наверное. Да нет, мы с ней не встречаемся вообще-то. Так она что, тебя отшила? А я навыдумывала себе. Ну раз такая пьянка, то могу утешить. Трусишки сказать? Чего? Не надо мне трусов! Я им покажу, как приготовить настоящий пудинг. Сначала смешиваем бренди с яйцом. Для придания карамельного цвета добавим соевый соус и сахар. А шоколад вроде как смягчает вкус. И соли, чтобы не пересластить. Как несё! Картофельного крахмала для густоты. И он хочет нас этим накормить? Всеми способами противиться буду. С днём рождения, С днем рождения я тебя! С днём рождения, Сима! Да! Нет, нет, не стоит наклоняться. Бруно поймаю! С... Сайки? Прости, но пускай сначала выбьют меня. Извини, не могу играть серьезно, Хайра. И не просто так. Не сдавайся! Нет, мы точно выдержим! Не сдавайся! Эй, смотрите! Он поймал! Сайки остается на поле! Да вы издеваетесь. Всем привет, ребят. Спасибо, что посмотрели видео полностью. Не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте, подписываться на группу ВК и на Инстаграм. Там много аниме-годноты.